Технониколь уходит из России. Вот и приплыли. Уезжают куда угодно, в Армению, в Казахстан, в Киргизию. Вы сюда приедете, мы вас вот так. Гречки не надо затариваться, она уже выросла. Пивко будет, поэтому, ребята, не волнуйтесь. Нам бы сейчас главное выжить. Всех политиков нахрен снесут. России будет при этом Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. И снова здравствуйте. Добрый день, опять говорить не буду тревожные новости продолжает поступать со всех сторон. Опять много компаний уходит из России, русских преследуют за границей. Расскажу, что правда, а что нет. Ну и, конечно же, о том, что Китай всех победит. Прежде, чем мы начнем, сделай одно важное дело. Прямо сейчас подпишись на все мои телеграм-каналы на YouTube и Яндекс Дзен. Вот прямо сейчас ставь выпуск на паузу и сделай это. Первая новость не экономическая, но очень важная. Начались переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы. С ними там глава МИД Турции и Мевлюту Чавушаглу. Лавров заявил сейчас, что холодный мир лучше холодной войны. Что это заявление значит, я не знаю, никто не знает, но заявление явно располагает тому, чтобы они все-таки договорились. В общем, политики пытаются что-то решить, уровень переговоров сильно повысился, вы сами видите, да? до этого Мединский приезжал в Беловежскую пущу, сейчас Лавров, да, сейчас Чемушаглу и так далее. Поэтому реально, реально ждем, чтобы что-то, политики договорились, нам очень нужно, чтобы возникла какая-то ясность. будем ждать результаты переговоров, а мы переходим к экономике. Ну, то есть к кошелькам нашим, потому что, ну, кошелек, когда он худой, ну, сразу чувствуется, жрать нечего, замерзаешь и так далее. Вот. Начнем с того, что у нас еще пропадет, либо уже пропало. Официально все карты Visa и MasterCard с сегодняшнего дня, все, обслуживание прекращается, за границей вы больше не можете снять деньги. В России они продолжат работать, а потом, как говорят, перевыпустить на базе карты МИР, но очень жаль, если кто-то, туристы, студенты за границей сейчас попадут в очень такую неприятную ситуацию, у них просто тупо не будет денег. Кстати, ребят, те, кто за границей, напишите, потому что появился ряд сообщений, что на сегодня еще продлили вот эту вот работу карт. Реально работает? Напишите нам, пожалуйста. Хилтон Хаят приняли решение приостановить развитие своего бизнеса в России, то есть новые отели они открывать пока не будут, а уже открытые отели будут функционировать. То есть вот то ли уходим, то ли вот как бы нет, пока не ясно, да. Катерпиллер производитель строительной техники приостанавливает работу в России, также приостановила работу корпорация Хитач. Неприятно, очень хорошая строительная техника, очень хорошая. А вот с пивом проблем не будет. Карлсберг, который владеет Балтикой, ну, вы все знаете Балтика, да? Балтика трешечка, темная Балтика, ух, раньше я увлекался. В общем, Балтика, входящая в холдинг Карлсберг, будет работать как отдельная компания в России, поэтому пивко будет, поэтому, ребята, не волнуйтесь. Очень меня удивляет, что многие в комментарии оставляют такие записи. Да, все это санкции, там, это ерунда, главное, чтобы бухло было и сигареты. В смысле? Я вообще сейчас замечаю, вот, например, в Москве люди стали больше курить, больше бухать, вот идет прям по улице и вот хлещет это бухло. Ребят, я вам так скажу, бухло, сигареты или вот это вот все только усугубляет проблемы. Будьте внимательны, не разрушайте себя. Вот это вот, знаете, такая, да, им там типа выпью сегодня, напьюсь, нажрусь. Ребят, вы тем самым ухудшаете себе позицию, вы просто лишаете себя возможности адекватно реагировать на внешние вызовы. Пожалуйста, имейте это в виду и передайте всем, кто сейчас бухает и курит, увлекаясь этим, передайте всем, отправьте этот выпуск им, понятно? <музыка> Кока-Кола все же не останавливает производство заводов в России. Ура! Ура! Опять у нас будет этот говно-напиток. В общем, праздник у нас останется, только она объявляет о росте цен на свою продукцию, а вот это вот вы зря, ребята, вы чего? Короче, 15-30 процентов собирается, и ценники обещают установить уже в понедельник новые. Вот поэтому затарьтесь кока-колой. гречки не надо затариваться, она уже выросла, да, вот кока-колой можно самое время. Хотя, вы знаете, вот этот вот активизм, кто больше заявит, кто сильнее хлопнет дверью, ухожу, нет, возвращаюсь, ухожу, возвращаюсь. Ребят, я постоянно говорю о тех, кто вроде остался, вот Юникло говорил, так они сейчас заявили, что они все-таки уходят. Появились сведения, что они посмотрели мой выпуск и сказали, что Рыбаков как-то вот высказался про Юникло там, не очень, поэтому все-таки уходим. Ну, ребят, если мой выпуск на ютубе уже влияет на вас, оставаться вам или нет, или делать бизнес, ну, я вообще не знаю, влиятельность рыбакова уже просто какая уже. Компания Mars, останавливает рекламу и инвестиции в России. Ну, вы знаете, Марс — это шоколадки, сникерсы, альпенгольд, Милка и так далее, Таблерон, ну, очень известный бренд. Вообще, когда <coughs> компании заявляют о том, что они останавливают инвестиции и так далее, в текущих условиях это вот ну, нормально. Компания Технониколь сейчас тоже приостановила некоторые инвестиционные проекты, которые, ну, теперь не актуальны. Вот. Поэтому реально бизнес сейчас озабочен, будет ли рост рынков или, может быть, будет спад, поэтому инвестиционные проекты многие приостанавливаются, может быть, пересматриваются, это так нормально. То, что люди останавливают рекламу, так как как ее рекламировать, если там YouTube отключил сервис по рекламе, Facebook отключил возможность там, работать с рекламными кабинетами. Это не они решили рекламу остановить, а у них просто нет возможности закупить рекламу в соцсетях, потому что Facebook ее отрубил, поэтому понятно, что они остановили. Поэтому Ребят, в принципе, эти вот новости внушают сейчас такой ну, прагматизм и реализм. На самом деле для многих корпораций это сейчас повод как-то вот даже попиариться, ведь реклама не работает, а вот пиар заходит нормально. Да? Поэтому знаете, что я заявлю? Технониколь уходит из России, в следующем выпуске я продолжу эту новость и, например, в следующем выпуске я опровергну, что, оказывается, не уходит, а приостанавливает некоторые инвестиционные проекты. Но сколько будет обсуждений, сколько будет судачи, сколько всего за это время, да, вы понимаете, да, в топовых, значит, пабликах Технониколь будет продвинуть ого-го как, вот и все, вот вам и реклама. На всякий случай еще раз повторю, а то сейчас вот паника будет, Технониколь никуда не уходит. Тойота остановила производство и экспорт автомобилей в Российскую Федерацию. Хоть они и не собираются уходить с рынка, но они говорят следующее, нет возможности продолжать производство, потому что мы не можем завести компоненты. Я вижу очень много высказываний да, от людей, что говорят, ну, если западные компании хотят уходить, пусть уходят, мы как-то проживем. Ребят, проблема-то глубже. Те, кто хочет остаться, но он не может производить дальше, он не может завести комплектующие, компоненты, он не может продолжать деятельность. Я, что говорить про западные компании? Компания Технониколь не может продолжать деятельность по ряду, в общем-то, проектов. Почему? Ну мы не можем завести запчасти, сырье, компоненты и так далее, поэтому проблема сильно глубже. Эмбарго, инфраструктурные ограничения, поэтому оптимист, конечно, даже на кладбище видит все плюсы, но кладбище при этом не перестает быть кладбищем. Хитрый Китай. Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для авиатехники. Вот и приплыли. Китай, наш друг. Вот. Тем не менее, Китай жестко отреагировал на заявление США и сказал, что, ребята, если США продолжите вы на нас давить, то мы пошлем вас в жопу или куда подальше. Китай лавирует, маневрирует, на фоне резкого роста цены на энергоносители Китай рассматривает возможность активнейшего захода через фондовый рынок или через прямые покупки компаний, предприятий энергетического сектора. Вот. Как вы думаете, воспользуется Китай вот этим ослаблением России сейчас? Станет ли Китай владельцем множества самых ключевых предприятий России? Ну как вы думаете? Напишите, кстати, мне комментарии, кто думает, что нет, что Китай не воспользуется этими шансами. Да? Я не знаю, насколько Китай дружественная страна для России, я не очень в этом понимаю, в этих раскладах, я точно одно знаю, что Китай выиграет во всем этом. Выиграет ли Россия? Ну, нам бы сейчас главное выжить, я считаю, да, и главное, чтобы в хозяйств были деньги для того, чтобы там жилье, еда, там, образование детишек и так далее конце концов, я знаю, что Россия богоспасаемая страна, и как бы ни было хитрого, один мы сперва выживем, а потом перейдем к процветанию. Ну почему это все прекращается через каждые 70 лет или через каждые 30 лет, я не знаю, но я точно знаю, что мы будем процветающая страна когда-нибудь. Нефть и газ. Очень тревожные сообщения. Агентство Reuters сообщает, что на саммите ЕС провозгласят отказ от российских энергоресурсов. Туда входит нефть, газ, уголь. В общем, это решение могут озвучить сегодня, может быть, завтра, вот буквально вот на днях. Как вы думаете, какие будут последствия для России, если, в общем-то, все вот эти вот страны, которые являются основными потребителями нефти, газа, там, угля, откажутся от российских энергоресурсов? Вопрос риторический, потому что, ну, смотрите как, Россия будет при этом этим странам будет хи**. Цены взлетят очень сильно, спекулянты нагреют руки, это точно. Пострадают все, во-первых, уже страдают, да, и Россия, и Евросоюз. Евросоюз сейчас, ну, просто тоже творится, многие заводы банкротируют, и все. Смотрите, ну, все страдают, бизнесмены, люди, домохозяйства. И сейчас идет такой, знаете, торг, на каком уровне страдания Приемлемы, потому что вы понимаете, что если страдания зашкалят в европейских странах, то там тоже всех политиков нахрен снесут. Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича, Игоря Сечина, Александра Лебедева, Алексея Миллера, Николая Токарева, Андрея Костина, Олега Дерипаски. Список продолжается. Слушайте, Роман Абрамович не успел продать Челси и, возможно, уже не сможет, потому что все заморожено. Вот. Я не буду тут оценивать, там, кто тут прав, кто виноват. Я еще раз говорю, с точки зрения давления, которое осуществляется, социального давления, это просто беспрецедентное давление, и мир после всего, что сейчас происходит, точно не будет прежним. Частная собственность неприкосновенная, пожалуйста, очень даже она прикосновенная. Ксенофобия и травля русских людей за рубежом. Что по этому поводу говорят люди? Массовые сообщения я получаю о том, что кого-то не пустили в ресторан, сославшись на то, что русский, кому-то отказали в предоставлении услуг, сославшись на то, что русский. Тем не менее, есть другие сообщения. Некоторые депутаты сейчас в России распространяют сообщения, что если те, которые уехали, те, которые предатели, вернутся сюда, то мы их не пустим. Знаете, мне очень жаль и мне очень вот больно за тех русских, которые оказались вот между этими двумя, огнями русские, которых в мире не любят сейчас и вот подвергают какую-то вот такому давлению социальному, там, вот, ну, такому, на бытовом уровне, там, ну, какому-то вот такому, и они же подвергаются давлению со стороны, ну, там, власть имущих, там, наших правителей, которые говорят, вы сюда приедете, мы у вас вот так вот. Знаете, вот это вот а, напряжение, да, создает очень странную ситуацию, что хочется его сбросить, ну, сбежать куда-то, вот спрятаться. И может быть именно поэтому такой исход сейчас из России людей. Уезжает куда угодно, в Армению, в Казахстан, в Киргизию, в Узбекистан, я уж не говорю там про другие страны, Турцию и так далее, куда угодно, но только сбежать из этого давления. Нам необходимо выдержать этот как-то вот, вот период, ребят нам необходимо избавиться от вот этой вот ненависти, от вот этого давления. Знаете, что Игорь Рыбаков вас поддерживает, где бы вы ни были. Слушайте, во Франции, в Бразилии, в Турции, в Киргизии, там, в Узбекистане, в России, ребят, поймите правильно, нам просто надо пережить это, как-то собраться, но ни в коем случае не уйти вот этот вот, вот, вот раздрайв. Аэропорт Шереметьево закрыл временно ну, вы помните, да, про временно. Закрыл временно терминал D на фоне ситуации в авиаотрасли. Ну, в общем-то, от чего, собственно, было бы не закрыть, мы же теперь никуда не летаем. Сейчас вообще ничего не понятно, потому что смотрите, какая ситуация. Хоть и Росавиация заявляет, что стоимость билетов останется прежней, что самолеты будут, летать будем, но если вы проходили на билетные там сайты, на авиасейлс и так далее, вы видели, сколько сейчас билетов стоит? это вообще за такие деньги. Я лучше летать к себе на дачу буду, на телеге, помните, да? Машин скоро не будет, будем в ближнем круге вот жить. Слушайте, раньше люди жили как? Вот родился здесь и в круге там 20 километров пешочком, так и мы будем. Куда летать? Дачка, домик, 6 соток и так далее. Ну что-то в этом есть. Мне всегда вот мама рассказывает, что Игореша, вот ты там все суетишь, заводы строишь там, а я вот здесь вот это помидорчики, огурчики. Я все время так немножко подхихикывал над мамой, а сейчас все думаю, бля, зря ведь я делал это. Я обещал давать только пользу, но я не могу удержаться, у меня тоже привычка, как и у вас, кстати. Поэтому самая бесполезная новость на сегодняшний день это курс доллара и евро на московской бирже. Итак, курс евро на Мосбирже достиг 132 рубля, а курс доллара 121 рубль. Ну и чего? YouTube, короче, все окончательно закрыл. Монетизацию уже давно закрыл, оставались там какие-то еще там дела, сейчас все. Я смотрю свой кабинет, у меня по строчки монетизации, там, жирный прочерк. Поэтому знаете, все, что я сейчас делаю для вас здесь, вот, делаю этот выпуск, моя команда сидит, спасибо вам, ребят, все это мы делаем за свои вот бабульки, вот, чтобы дать вам возможность опираться на адекватную информацию, чтобы держать свой разум в чистоте. Поэтому я еще раз вам говорю, подпишитесь на все мои каналы в Телеграме, в Яндекс Дзене, в Рутюбе, потому что, судя по этой динамике, ну все может случиться с Ютубом. Понятно, да? Подпишитесь и отправьте своим друзьям, знакомым этот выпуск. И еще я прошу тебя написать мне в комментариях, что сейчас вот лично тебя волнует наиболее сильным образом. Если я увижу большой запрос на что-то конкретное, я сделаю выпуск, посвященный этой теме. Давайте вместе размножать хорошее, тогда плохому место просто не останется.